привет друзья мои сегодня мы с вами поработаем пастелькой буду использовать сегодня пастель мунге в синей коробочке который недорогой наборчик 50 цветов 48 цветов здесь и возможно немножко там мунге Геллери. Возможно, не знаю еще, пока посмотрим. И напишем, а с вами такой простой пейзажик для новичков, как бы. Да, покажу еще одну фишечку, как можно постелькой работать. Тоже попробовала, мне очень понравилось. Ну и, собственно, наметим обычным простым карандашом. Здесь у меня бумага такая, как альбомная, фактурки здесь особо нет альбом но плотные листочки очень плотненькие как бы не офисная бумага и вот собственно вертикальный да формат и мы наметим ну не середина а чуть ниже где-то тут у нас пойдут холмы да какие-то холмы вот какие-нибудь интересные такие делаем их Наметили холмиксом и где-то в нижней части тоже, ну не прям пополам, да, но вот как-то как-нибудь вот так вот там полянка с цветами будет у нас. Склоны холмов также покажу, намечу. Вот, и будут где-то здесь кусточек небольшой, здесь кусточек здесь кусточек там где-то здесь на дальнем плане там какие-то даже что-то типа деревья какие-то можно показать и здесь у нас будут большой участок неба, будут облака ну вот тоже можно как-нибудь вот так вот их интересненько интересненько повести показать какие-то облачка можно это делать сразу пастелькой, а можно наметить себе, чтобы было просто проще мы как бы видели, да, уже где у нас чего. Я опять-таки работу нашла чью-то в интернете. Мне понравилось, и я пытаюсь что-то подобное повторить. Не один в один как бы я не собираюсь делать то же самое, один в один, подбирать прям вот досконально какие-то цвета. Нет в этом смысла. Вот здесь. Ну, то есть очень-очень много здесь такое. Облачков. Маленьких, больших, всяких разных. Итак, карандашик откладываем и приступлю. Начну я сразу с облаков, с неба. Так как эта пастелька твердая, да, и белый у меня, ее именно цвет, он не ляжет на синий. Поэтому я... Сейчас не будет этого, конечно, видно, да, белым по белому. Но вот я заполняю вот эти вот облака белым цветом. Просто потом, еще раз да, повторю, что будет сложно а, нанести поверх какого-то синего, либо голубого, белый цвет. То есть пока это не видно особо, да? Такими вот штришочками я заполняю. Закрываю все наши облачка. Так, как камера у меня трясется. Сейчас я ее чуть-чуть от стола удавлю. Вот так, чтобы не было никакой тряски. Поэтому, вот, чтобы видеть, допустим, белый на белом, да, вот видите, не, не видно. Поэтому и используют в основном тонированную бумагу. Плюс на тонированной очень интересно, красивые эффекты. Вот получается, фактурка кое-где остается, да, она просвечивает цвет самой бумаги. И очень интересные получаются эффекты поэтому как бы большинство рисует на тонированной бумаге у меня есть она но как-то вот мне больше все-таки пробовала я на темно-синий как-то не очень понравилось либо сюжет не тот был Оп, сломался Будем кусочком, так даже удобнее. Вот так заполнили какие-то тут облачка. Теперь я возьму светлый серенький и сделаю нашим облачкам по низу. Тенюшечку. Такими вот маленькими штришочками где-то можно немножко в облачки пройти, какие-то поставить. Никакой-то ровной линии, а вот так вот прерывисто. То есть постарайтесь облака изначально, как бы карандашный рисунок, да, вот этот сделать какой-то интересный, не просто вот облако, какой-то кружочек, да, а что-то более такое вот фактурное, более интересное. Где-нибудь сюда, вот внутри облака, какие-то теневые. Здесь также. такими как бы зигзагообразными линиями. Здесь... И вот вы можете видеть, где, допустим, серый этот попадает на белый. Он, видите, такой светленький-серенький. Где вот он попадает да, на бумагу, он уже такой более темный. Тут где-нибудь вот так. В руке у меня салфеточка. Я сразу мелочки протираю. Дальше. Теперь мы сделаем с вами основной цвет неба. Я возьму вот такой красивый голубой. И вот сейчас я заполню пространство где вот она у нас здесь есть голубеньким цветом Напоминаю вам, пока вот рисую, да, что ставьте лайк, подписывайтесь на каналы. Здесь пока еще YouTube работает, также в Яндекс.Дзен, на Рутубе канал тоже. Все ссылки есть в описании, ниже под видео. Также там есть помочь каналу, помочь автору поддержать. Можно на карточку, денежку, любую сумму перевести. Можно а, через а, систему донатов. Там очень удобно. А, как бы Можно даже с мобильного телефона от 10 рублей. Если поможете, буду очень признательна. И вот так вот я заполняю, заполняю. На маленьком формате это было бы, конечно быстрее заполнение да? но большими мелками не совсем удобно как бы не все сюжеты можно конечно рисовать и на маленьких форматах но иногда вот не хочется мельчить иногда наоборот хочется кропотливо сидеть и вырисовать а иногда не хочется и вот с этого угла я сделаю потемнее возьму цвет какой-нибудь ну, прям вот такой вот это у нас номерок 540 такой темно-темно-синий даже такой, знаете грязновато-синий такой вот что-то типа прусский синий как он тут называется а он прусский синий так и называется вот так и постепенно вот нажим я ослабляю да, как бы мягенько мягенько так вот где-то можно этого э, тоже темного добавить где-то в каких-то вот ну в теневых да в облака хотя можно туда и какой-нибудь э, фиолетовинки какой-то подбросить в теневую тоже будет хорошо Сейчас я немножко, наверное, сделаю этим. И фиолетовинки тоже добавлю. Вот как-нибудь так. И возьму фиолетовый. Ну, вот такой, наверное, светленький. Сейчас попробую. Он у нас роза даже называется как-то роза но я не хочу сильно делать прям очень вот брать какой-нибудь вот такой фиолетовый да если видно вся пастель не помещается в камеру ну вот такой легкой можно добавить Вот так чуть-чуть теперь я возьму палочки и вот это все дело мягенько мягенько тушую. можно палочкой но я наверное, все-таки попробую пальчиком так просто будет быстрее вот здесь облачка можно вот эту теневую да не просто как-то там по диагональке а под каким-то вот ну разными до да, движения пальчиков чтобы они более вот эти Теневая, это поинтереснее смотрелась. Не очень удобно в перчатках. растереть показать какие-то облака и конечно разница вот на более гладкой бумаге и на фактурной ощутимо очень сильно но мне нравится тоже все равно, как вот какой эффект получается на гладкой. Тоже очень интересно. Так, вот здесь тоже. Видите, я где-то даже а, таким уже подпачканным пальчиком да, в белых облаках прохожу, чтобы они не совсем белые, да, пыль, а какая-то там вот... Голубинка какая-то у них присутствовала, потому что на самом деле они в природе как бы не особо-то и белые облака. Это нам кажется, что они белые, но это не так. Ну, вот таким образом, да, такие вот у нас интересные получились облака картинка у меня убегает так дальше проработаем холмик наш возьму я какой-нибудь темно-темно зеленый так какой бы мне взять более так по натуральный цвет ну вот пускай вот этот будет и вот здесь мы начнем наносить теневую часть вот эти вот склоны наши эти Здесь тоже. И вот я начинаю <coughs> закрашивать, да, как вот у меня склон идет по форме склона. Здесь уже можно мелочек прям вот плашмя положить, чтобы не вот такими, да, линиями чертить, а уже более такой вот э, э, мазочек был более широкий, да? Так, быстрее. Так, более светлые нам еще надо. Вот такой возьму цветик номер 547 этот был 548 какие-то светлые проявления в этом холме вот так можно по зеленому вот она перемешивается да уже такая какая-то получается масса зелени Дальше здесь у нас тоже посветлее. Возьму еще какой-нибудь цвет. Это... У нас номер 546. Серо-зеленый. Попробую его. Вот, классный. Тоже его добавлю. То есть трава, она у нас разная, да? вот мы добавляем разных-разных оттенков. Сюда тоже какие-то там склоны. Зелененького. И такого тоже зелененького. Здесь немножко. И даже вот по верхнему склону я пройду с черной, вот прям подчеркну черненьким немножко где-то здесь, как бы дополнительные линии покажу такие вот. направление нашего холма. И их можно мягенько уже ватной палочкой растушевать, чтобы они не были таким прям до да, черным пятном. Как бы чуть-чуть так Смягчить, скажем так. Также тихолмики вот можно закрыть, где у нас остались здесь такие вот белые участки. Да? Более плотнее закрыть. Здесь тоже вот границу этого. Черного смягчаю. Видите, черный он как бы подчеркивает, но такой вот уже более мягенький становится цвет. Не очень черно перемешивается с зеленым, так как бы кину его вниз чтобы он сделал мне как бы плавный переход. Вот такие интересные разноцветные склоны у нас получились. Дальше у нас чуть ниже. Так. Что-то я потерялась и не вижу охристого оттенка. Ну вот. А, вот она охра. Охру возьму и какой-нибудь вот такой вот светлый оттеночек. Так, это охра 524, а этот светленький у нас 504. И вот здесь вот я вот такими вот мазочками, короткими штришочками добавляю здесь вот более такие охристые оттеночки. Здесь уже более так, горизонтальная, как бы плоскость, какая-то тут земля возможно, да, что-то такое. И сюда уже вот такой вот оттеночек более светленький. заходит он в зелененький как бы чтобы плавный такой вот до да, спуск был то есть и движение, да, мы как бы идем на склон, а потом более уже горизонтально ну как, горизонтально условно просто чтобы дать ощущение, что у нас здесь плоскость уже другая закрыли цвета можно чуть-чуть вот сюда в цветы а, зайти чтобы ну, как бы у нас резкой такой границы не было да у нас где-то цветочки будут уже сюда а, выходить за вот эту линию до да, которую мы наметили себе вот и как бы будем видеть сквозь цветы вот этот вот фон Ну, один цвет, да, согласитесь, вот этот он скучновато смотрится. Вот я хочу, охра у меня чуть-чуть потемнее, да, я вот такими черточками какими-то поставлю здесь, даже вот такими вот, ну, просто закорючками какими-то, да, что-то такое здесь поставлю, будто тут тоже какие-то камешки, цветочки, песочек какой-то, движение. Не цветочки, что-то не то сказала. Камешки какая-то, что-то у нас там есть, да. Ну и можно какого-нибудь коричневатого, я думаю, вот возьму я. 530, ну так вот немножко. Вот так вот, вот так вот. так вот постукаю, постукаю, какое-то создам ощущение чего-то там, какая-то дорога. И вот так вот туда его ватру, ватру, чтобы оно ну, не сильно было видно. Вот эти прям точки. В разных направлениях растираю, чтобы это просто какая-то масса была. Не конкретные точечки мы же не пытаемся здесь вырисовать какие-то конкретные камешки или что-то возможно этой камешки но они такие вот очень далеко и маленькие можно даже попробовать таких желтоватых если они останутся нет они не особо он остается он сам по себе такой прозрачный цвет что-то даже вот этим цветом, он хоть его и не видно, но где-то вот, вот эти пятна, да, которые вот коричневые, их дополнительно мелок сам он раздвигает предыдущие слои. И то есть уже нету таких пятнышек. А видите, это как то интересная масса получается. Вот можно вот такими движениями, чтобы не были какие-то закономерные, да, назочки. Вот я его кручу, да, и вот так вот раздвигаю предыдущий слой пастельки. И вот получается он отдает, но легкий-легкий отдает свой цвет, такой вот он практически незаметный. Так, вот здесь я пройду посветлить чуть-чуть сделаю. Тоже вот высветлять можно, в принципе, даже не белилами, а вот каким-нибудь вот таким светлым мелком. Если надо где-то там подвысветлить. Можно взять просто какой-то разбеленный желтый. Потому что, по сути-то, тут белила-то в нем есть. А в этом желтом. И уже рисуночек будет не такой выпиленный, а более. Ну, с цветом, да, каким-то. Вот здесь можно какие-то пятна показать. В любом случае там что-то, какие-то более светлые проявления травы присутствуют. Дальше. Я хочу сделать вот эти вот деревца. Деревца я, наверное, возьму, какой бы мне взять. Давайте возьмем немножко другой. Вот такой зелененький и наметим деревца такими вот мазочками даже это кусточки да наверное какие-то не деревца а кустики Интересную какую-нибудь там форму придаем. Здесь что-то небольшое растет на склоне. Также вот здесь. Вот там что-то маленькое виднеется. И вот здесь тоже есть. Ну, пускай будут это деревья, да? Какая-то группка деревьев. Дальше есть вот такой вот красивый цвет. Кобальт зеленый, 542 номер. для теневых использовать для теневой листвы вот он как раз таки хорошо подходит а если потом еще добавить черного то вообще супер и вот я освещенная часть оставляю да ну вот здесь вот у меня такие они темненькие где-то в глубине. Ну и для глубокой темноты, потому что, да, они так вот как-то сливаются, я возьму черный. Так, во-первых, вот здесь мы делаем потемнее. Тень у нас падает. Свет у нас где-то отсюда идет. От кусточков самих Теневая у нас. Вот здесь теневая. То есть я уже так точечно ставлю. Примерно в тех местах, где вот этот синий-зеленый я наносила. Который кобальт зеленый. Здесь какие-то теневые части. Ну и вот эти тоже кусочки. Ножко пройду и как бы так вот притопчу этот черный, тенюшку можно вот эту от кусточков протянуть как-нибудь интересно. Здесь у дальних э, деревьев, этих кустов, можно край пройти, вот так чуть-чуть подсмазать, чтобы дать понять, что они у нас там далеко, подальше. Можно даже добавить, э, вот так вот э, наш цвет неба, да, основной, э, добавить немножко в них уже поверх, добавить вот этого голубого то есть то что у нас вдали да то что дальше оно у нас как правило синит фиолетовит ну то есть цвет воздуха до да, цвет воздуха синий поэтому далее они всегда либо синят либо фиолетовят разовят А то, что ближе, оно у нас всегда более четко. То есть про это, как бы, помним и не забываем. Дальше. Ну и вот теперь сделаем, собственно, саму основу, где у нас будут цветы. Ну, опять-таки, я возьму вот этот темный-зеленый, да, покажу какие-то... Уже здесь у нас передний план, здесь можно какие-то что-то делать, намеки на траву, какие-то вертикальные мазочки. Здесь можно что-то вот так, то есть разнообразные их как-нибудь наношу пятнышками. Ну, вот что-то такое нанесла потом вот э, этого теневого можно где-то вот кобальта также сюда э, чего-то ну, вот более светлого ну давайте возьмем вот этот чтобы с холмом чуть-чуть отличался вот вот. какие-то уже движения более вертикальные тоже чтобы быстро закрыть я его практически вот плашмя положила Пускай он подсмешивается с другими оттенками. То есть нам это только на руку. Вот это вот разнообразие трав. Дальше какой-нибудь еще можно добавить. Ну, давайте вот этот серо-зеленый да тоже добавим. Пускай будет. Где-то отдельные можно вот так тоненькие травинки повыбрасывать. И возьму немножко вот такого желтого, чтобы кое-где была она все-таки посветлее. Ну вот прохожу прям-прям-прям вот это все перемалываю, да. Ну не прям все, а ну вот кое-где я прохожу, но по цветам, не целюсь там в какие-то белые участки, то что у меня там осталось, а вот где-то объединяю, смешиваю там предыдущие оттенки, то есть такая получается кашица разных разных цветов вот так достаточно и теперь вот палочка я все это дело пройдусь как бы объединю немножко и успокою какие-то такие вот конкретные мазочки Вот таким вот образом даже добавлю где-то в самые глубокие теневые места вот так легким легким движением я добавлю черный цвет гонечко и вот, чтобы получались такие вот, как бы, отдельные травинки. Вот здесь вот так вот, на вот, дорожечку нашу, чтобы выходили кое-где. сейчас нужно сделать какие-то вот теневые участки да так вот, не, не все темно должно быть а вот чтобы цветы мы сейчас будем прорисовывать яркие да чтобы они смотрелись ярко вот они будут смотреться ярко когда у нас будет что-то рядом более темненькое ну и вот здесь подчеркали да вот можно где-то бачочком там вот каких-то внутри вот здесь показать в разных направлениях так вот чуть-чуть черточек прям черненький ну легонечко легонечко вот показать что это у нас здесь растет травка Так, и вот до цветочков я все-таки хочу поработать еще немножко с нашим небом, с облаками. Я взяла уже Moon Geo Gallery пастельку беленькую. Вот посмотрите, насколько она беленькая. И вот я хочу облачка все-таки пройтись, сделать еще их более такие вот воздушные. понежнее даже где-то сейчас вот захожу им какой-то желтый тут попался захожу им где-то даже в голубой пускай он как бы а, тает там да в общей массе этого неба то есть не какие-то конкретные у него очертания а вот такие вот нежные и плавные пускай будут Можно слегка, как бы круговыми, можно наштриховывать. Ближе к линии горизонта облака у нас всегда становятся такие вот более вытянутые, это и в природе, так обратите внимание что над нами, вот те, которые облака, мы их видим всегда более такие вот пушистые какие-то. А те, которые ближе к линии горизонта, они всегда как бы приравниваются, да, уже более плоские становятся. Они на самом деле, если бы они были над нами, они бы были тоже фактурные. Но вот такой вот зрительный эффект что когда чем они дальше от нас да там тем они кажутся более какими-то прямыми вытянутыми так ну вот такие вот уже более интереснее облака и вот сейчас мы с вами поработаем мастихином друзья и для этого я возьму вот красненький цвет. Тут у нас что-то типа маки какие-то, еще желтенькие цветочки. И смотрите, что мы будем делать. Мы берем и прям вот так вот соскребаем с мелочка вот эту вот сам мелочек, да? И вот нанесли его на мастихины, вот придумали где, да, мы посадим. И раз придавливаем, там где-то больше, где-то меньше, и вот таким вот образом, такими пятнышками начинаем создавать какие-то цветочки. Таким а, образом они получаются более яркие. То есть здесь уже меньше перемешивается пастель, да, как бы. Если бы мы, допустим, мелком, да, наносили. Ну, вот, к примеру, я нанесу мелком. Ну, в принципе, красный-то остается... А с желтым будет, конечно, проблемы. Но мне хочется поработать так вот, мастихином. Вот что-то подобие маков. Ну, к примеру, да, вот покажу какой-нибудь вот яркий этот желтый возьму, да. И вот смотрите, ну, я его вот перемешивала, да, видите, он, ну, не видно его. И если мы, к примеру, возьмем, со сошкребем вот так, да, пятнышко, ставить желтый цветочек вот он уже ложится видите более ярко то есть, вот даже такой вот бледный желтый который у нас там практически там не оставляет до да, цвета вот его даже можно вот положить и он будет виден то есть вот такой вот интересный способ есть вот я сейчас под раскидаю где-то здесь красных маков этих ну тоже я их не не особо-то выписываю да что они там вот где-то падают вот эти крошечки да их можно вот так раз сюда и придавить получится такой какой-то маленький цветочек то есть тоже можно контролировать допустим маленькую капельку сделали да скребли с мелочка получится что-то какой-то маленький цветочек можно какие-то сделать вот более похожие на цветы. Вот какие-нибудь что-то типа детализировать, да. Вот с этой стороны. Там вот дальше вот чуть-чуть прям коротенькими мазочками касаюсь. Прям маленькие-маленькие там цветочки пятнышки. Вот с красным цветом сразу прям оживает работа. Вот здесь я что-то типа большого цветка сделаю. Вот так. Вот прям вот так. Просто размазала. И видите, получилось что-то похожее на мак. есть как-нибудь то есть не старайтесь вырисовывать прям конкретно форму мака, ну и так будет считаться, понятно что это именно эти цветы мозг так сказать домыслит сам, да, что это непосредственно маки где-то совсем точечек да, добавляем и главное их так вот хаотично разбрасывайте не какими-то стайками да такими закономерными грубками а чтобы они так вот более естественно смотрелись. Ну и оставляем, конечно же, место для желтеньких. Вот я возьму сейчас такой вот яркий желтенький. Вот здесь у меня пускай растут. То есть, желтых я буду использовать несколько, чтобы они были разнообразны. Потому что взять, допустим, вот этот разбеленный, прям желтый, да, будет как-то скучновато. Захочется чего-то яркого. Вот. И поэтому я вот начну с ярких, да, и как бы... Вот, вот эти три, наверное, и буду использовать. Прям вот носиком мастихина я соскребаю прям с мелочка саму вот эту вот сам мелочек да и такими мазочками наношу и теперь возьмем вот этот посветлее можно вот здесь какими-нибудь горизонтальными более такими вот протяжными нанести Здесь чего-нибудь. И вот таким образом, видите, мазочки ложатся, в принципе, и на черный, и на красный, и на любой оттенок. Вот я прям, видите, бачочком беру, соскребаю вот немножко и наношу. То есть, если вам надо большой там мазочек да, нанести, то, конечно, соскребаем чуть побольше. Ну, вот так. И теперь вот этот самый-самый светленький я возьму. Каких-то таких бликов желтых. Да? Желтые цветы э, попали на свет и бликуют. Знаете, как бывает эффект такой, даже на зеленый листочек, когда попадает, свет он преломляется и кажется прямо аж белым. На таких глянцевых листах, допустим, как у розы, у сирени можно тоже это увидеть. Такие вот моментики. Вот где-то желтые между красных, да, пускай будут. Ну, то есть я их разбрасываю вот так вот. Прям везде, везде, везде. Вот, смотрите, какая у нас уже чудная полянка получилась. Сразу такая живенько все. Так, ну и хочется мне.. Да, вот, наверное, возьму я какой-нибудь вот этот вот номер. Умбра написано. Ну, Умбра 528. Здесь на полянке еще что-то такое вот, каких-то крапинок нанести. А чтобы она не была очень-очень уж светлая. Так, И вот этим вот зелененьким я все-таки сделаю вот эти вот спуск этот еще вот так Мам. вот таким вот образом и пальчиком чуть-чуть подрастяну. Вот, так поинтереснее также мастихином к примеру можно э, где-то к примеру перетемнили да взять и вот так вот попроцарапывать какие-то травинки Видите? Это вот про что я, помните, говорила, когда мы обзор на пастели делали, какая подложка была, и при процарапывании появляется этот цвет. Вот здесь я на зеленый наносила черный, да, но зеленый, он первый впитался в бумагу. И смотрите, я процарапываю, и у меня вот эти травинки, они проявляются как бы светлым зеленым цветом. Так можно, в принципе, процарапывать допустим. Давайте вот эти маки еще сделаем, которые у нас а, такие. Так, какой бы цвет взять для серединок, затемнить? Может, вот этот розовый? Нет, его не видно. Давайте тогда черненький возьмем вот так вот нанесу и вот так вот разотру, чтобы как бы было на некоторых цветах дать понять, да, уже конкретно, что это маки, ну, где-то можно тут вот в маленьких кое-где буквально там в двух-трех. Вот какие мазочки получились покрупнее. Вот так вот поставить такие намеки. И достаточно, в принципе, больше и не надо. Ну и сейчас давайте посмотрим, снимем сукоч. Аккуратненько, аккуратненько. Бумага обычная, поэтому... Отрывается вместе с бумагой. обычное в смысле без фактуры. когда с фактурой все-таки по полегче без повреждений и вроде бы сильно не давила когда приклеивала легонечко но все равно Эти местами где-то прям сильно рвет <coughs> но мне нравится вот так когда она как в рамочке работа получается. более аккуратная потихонечку, потихонечку не потихонечку все равно рвет ничего не поделаешь Вот, друзья, такой пейзажик получился. Авария. Сейчас покажу поближе. Вот такое небушка у нас. Облачка. Кусточки, холмики. И вот, собственно, сами вот эти вот мазочки. И вот они постольненькие вот. такой несложный пейзаж у нас с вами получился на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх все до скорой встречи пока пока